Здравствуйте, дорогие зрители! В моем очередном видео я похвастаюсь своей находкой из помойки, которую я нашел буквально неделю назад. Ноутбук HP, который мне по счастливой воле судьбы достался абсолютно даром. И дисковод. К сожалению, когда я его разбирал, я перепутал шлейфы ноутбука и привода поэтому повод привода на материнской плате сгорел поэтому привод пришлось приспособить до других целей. Итак, приступим к разборке данного ноутбука. Вскрыли видим две планки оперативной памяти по 4 гигабайта на каждую. Wi-Fi модуль и жесткий диск на 1 терабайт. Так, 1 терабайт, вот он, Samsung. Собираем обратно корпус и попробуем его включить. Вот мы его открыли. При первой разборке я случайно переставил все силы и оторвал шлейф в клавиатуре. Поэтому как я его не пытался сделать, я его так клавиатуру до сих пор не заработал. Поэтому придется использовать внешнюю карабиатуру. И также здесь были сломаны петли ноутбука, соединяющие экран с основной частью ноутбука. Поэтому для того, чтобы им можно было пользоваться, ему нужно во что-то упираться. Например, в спинку стула или в какую-нибудь подставленную коробку. Потому что... Без петли он не держится. Ну и блок питания на 18,5 Вольт, 3,5 Ампера. А теперь будем его включать. Соединим нужные провода. Подключим блок питания с этой стороны. Включим питание. Загорелась лампочка, нажимаем кнопку. И загрузил вентилятор. Сейчас на экране должна появиться, должна появиться надпись. И пойти загрузка операционной системы. Изначально здесь была установлена Windows 10. Но она была запаролена. Пароль я так не подобрал, но мне она была не нужна. Я ее снес. И поставил GNU Linux. Точнее перекопировал свою рабочую систему с своего рабочего компьютера. Входим в систему. Запускаем X. И смотрим. Здесь работает тачпад. Смотрим характеристики. Диспетчер задач мы видим действительно 8 гигабайт. Часть памяти используется видеокалтой, поэтому здесь показывается меньше памяти. Откроем. Так, поставим. Сейчас я поставлю фотоаппарат на какую-нибудь поверхность, чтобы так настроили камеру добавим явкости. Так, и чтобы было удобнее работать, подключим мышку. Сейчас вот эту, которую я тоже когда-то нашел. к мышку подключение и, и открываем открываем характеристики видим процессор AMD A8 350M 8 ядерный 8 гигабайт оперативной памяти графика AMD AT, экран 1366 на 768 пикселей. И жесткий диск Samsung. Смотрим. Экран. Экран. OpenGL3.3 есть тут есть как HDMI порт так и видеога. И интернет порт. И разъем для наушников и микрофона и Есть Здесь отображается как видео G разъем, так и HDMI Так, дальше процессор мы смотрели. В память графический процессор. К сожалению, у меня в камере кончилась заряд батареи, поэтому запись пришлось приостановить и зарядить аккумулятор. Итак, фотоаппарат зарядил. Теперь. Продолжим осмотр. Видим, есть Wi-Fi, интернет, локальная сеть. А теперь можем выйти в интернет. Вот он работает. Открыть интернет-страницу. мы видим, что прекрасно загружается и работает. А теперь будем проверять его производительность. Попробуем сыграть в какие-нибудь компьютерные игры. добавим громкости Так, видим, что все работает. А теперь запустим более продвинутые, более производительные игры, чтобы лучше проверить работу производительности ноутбука и его видеокарта. Добавим разрешение. Так. Бавим яркость. Видим 60 СПС. But who pathetic little twelps will never be able to be to be king of the cards. <laughs> Так выберем уровень. Tak, to dlatego, На этом ноутбуке можно спокойно играть в современные игры. Посмотрим загрузку процесса в данный момент. Всего лишь 20 мегабайт процессов процентов используется. Так еще попробуем запустить игры? Нет, не туда назад. Так что можно спокойно играть современные игры. Ой-ой! мы видим что играть в игру можно спустим еще какую-нибудь игру так Ой-ой. Наверное, на год с 2017-го не играл в эту игру. Ой-ой. Я проиграл. Аккуратно выходим отсюда. Настройки, как и русского, здесь нет. Выходим. Так, конечно же, есть офис. Например, либо офис можно делать документы. Он прекрасно здесь работает. Думаю, ничего интересного здесь не будет. Документы делать, таблицы. Презентации. Ничего особого. Программирование можно делать... создавать программы и приложения. Запускаем, например, среду разработки Qt. Так. Можно рисовать интерфейс в данной программе, например, или соединять его с кодом и логикой программы. Просмотр так. видим, что все хорошо работает. Смотреть картинки, делать музыку. Запускаем LMMMS. <звы> Можем делать музыку. Добавлять разные инструменты. Конечно, так неудобно делать, но для этого есть специальные MIDI-крипиатурии. К сожалению, у меня таких нет. также записывать ноты и играть их конечно не очень получилось Настаиваем. Кошка. Все любят музыку, даже кошки любят. Так. Ну, мы поняли принцип. И... Можем полноценно работать с 3 графикой. Запускаем Blender. Запускается. Но что там... Какие там проблемы с видеодрайвером, работать с 2D графикой, например, с анимацией. Так, например. летний работал с этой программой. Еще одна программа 2D-анимация. Это не запускается. И Inscape. Как мы видим, все прекрасно работает. Так, не туда. Где же он? Вот он. Можем рисовать. Все прекрасно. Вот это. Ну, на этом все. Вот какие вещи можно найти на обычной помойке, что иногда попадается на свалке. Осталось лишь только решить проблему с петлями и как-нибудь. Приделать этот аккумулятор к ноутбуку Потому что Он, как я сказал, несовместим с ним